Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Я, меня зовут Дэн, это канал XS Games. Мы продолжаем с вами играть Darksiders 2, The Native Edition. Uh, мы закончили на том, что мы прошли Цитадель новой Кости. И наша смерть должна уже, по факту, возвращаться назад. Вот только что будет происходить дальше. И как нам вернуться назад, я... Если честно, я не знаю. Сохранение-то прошло? Может, по карте как-то можно переместиться? Цитадель Солоновой Кости. А, да, мы просто по карте перемещаемся, смотри. Мы просто перемещаемся по карте. Древо жизни, земля. На земле мы были, утраченный свет. Сразитесь с Архонтом, блядь. Хорошее начало, погнали. Да. Архонт-то предал. Он, э, нам рассказали, что в самой первой части нам рассказали, что... Не в самой первой части, а в конце прошлой части нам рассказали, что Архонт был поражен порчей. Ну и, соответственно, он наш, оказывается, предатель. И смотри, что он делает. А с, с этим демоном... Я... С этим демоном сражалась война. Ключ, Архонт. Я знаю, что он у тебя. Он мой! Твой, не твой? А пиздец ты сейчас получишь. Это, если он попытался бы меня заставить, я не смог бы уничтожить ключ. Ты должен понять, всадник... Я сделал то, что был должен. Открыл источник. Охранял ключ. От вопросов, которые они задавали. И от тебя. Красиво. Но Только ты поражен порчей. Это было больно. Красивый Уничтожит тебя. А вот и Архон. Ну давай Размись, не собрешь, А если так? А если так, сынок? Вот это мне нравится Начало серии Сходу, блядь, ангелам пиздюлей давать Куда тебя направить, твою руку? Бля, как красиво, а? Ты подчинишься да ни за что. О, блядь, а как я должен был от этого уклоняться? Ой, блядь. Я случайно упал. Спускайся вниз, крылатый. Ты Стоп. У него много селенок. У него много селенок. И здоровье тоже. Да блять, ярости. Он меня убил. Потрясающе, блять. Как мне с ним сражаться? Так это все можно пропустить. Открыл историю. Тихонько, тихонько, спокойно сражаемся, У нас все хорошо. блять, больно, больно, больно. Ну какой саундтрек, а? Какая музыка? Как ты отравлен порчи, какую руку направить? Недостаточно ярости. Ага, я не могу так. Блять, я не успел. Ой, блядь. Пиздец. Я-то думал, он спускается, а он не спускается нихера. Ждем. Мне нужно больше ярости. Хорошо, хорошо, хорошо, давай. Я подожду, пока ты там набалуешься, блядь, в своем воздухе. Так, так нечестно, крылатый. Ты Он упал. Время изнасилований. Но теперь-то ты не взлетишь. Как Ты больной псих, блядь, а не ангел Ну, давай У кого я, остальные? У тебя или у меня? Блядь, какой красивый слоумо просто они сделали В сторону В сторону в сторону тихонько тихонько тихонько тихонько тихонько промах нормально Это что у него выросло? Ну, умри, Ты избрана, ага, так должно быть. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, тихо. Ты избрана, ну давай, опускайся вниз на землю, блядь. Не... Сейчас я тебя, блядь, с, незе... с... с небес на землю... Пущу, блять. блять. Тихонько. Тихонько. Я победил. А, нет, еще. Добивание. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Смерть шикарная. Новая компания ⁇ гробница Аргула. Преданный хранителем костей, Аргул был знезверным престолом Царства Мертвых и лишился своего источника силы, местонахождение которого до сих пор остается неизвестным. Доступ к данному контенту возможен со страницы. Хорошо, так у меня есть он. Вороний молот Флетчера, молот, молот отважного воина из глубокого прошлого, чья мощь питалась в эту темную сталь. Он был отлит во, извер... во времена расцвета темного искусства. Воин, его носивший, по легенде, превратился в ворона и исчез. Андерский ключ. Этот ключ позволяет пройти к источнику душ. Ну, наконец-то. Вернитесь к старейшему ворону. Нажали О, нажали быстрое перемещение, и ворон у нас старейший был вот здесь. земля называется утраченный свет интересное название конечно так ключ у меня есть вот. один теперь видимо царство демона ключ ангелов твои миссии близится к концу расчистить путь но ты должен найти второй ключ вот и все ключ я же говорю демонов. что мы к демонам отправляемся осторожно на этом пути тебя подстерегает сумрак я понял Так, но мне в эту сторону и налево Пятна ереси Красиво, да? Блин, фигурка вот эта классная Ну что, отправляемся Врата в грань теней ну а мы как смерть, мы вообще кто? Не филимы, это же полученное достижение пятна ереси. Древо смерти. Так, а мы уже ж были в одном древе смерти, нет? Которое было в царстве мертвых. Так, вот два ключа. Ладно здесь все выглядит максимально крипово и красиво кстати очень вот ворон Про пожаловать на грань теней, всадник лечи быстрее ворона или твоему я понял мне придется идти а можно лошадку пожалуйста Немножко вызвать лошади. спасибо за не знаю насколько эта локация большая Интересно, есть какой-то финальный босс Или вообще что? Что должно происходить? Ну, сейчас узнаем Полян Что это за Ока Саурана? А, никаких подарков нету Предлагаю сохраниться И мне нужен торговец Потому что что? У меня уже все закончилось Здесь закрыто А с той стороны, кстати, есть страничка вы заметили, порча даже в царстве демонов присутствует. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ни одно царство не обошло. Порча не обошла стороной, ни одно царство. Давай, нам сюда наверх. Страница книги мертвых. Опа, еще одну главу собрал. Ну, я не думаю, что не туда, но я могу сделать вот так разделитель духа и пойти посмотреть, что там. Потому что там было закрытое помещение. А теперь оно для меня открыто. О! Реликвия Хагота. Спасибо. И ой, какой-то добротный сундук. Вороньи косы, Покрытый тайной, как сама темная крепость. И косы лучатся темным присутствием и могут вытягивать энергию из тех, кого поражают, и передавать ее своему владельцу. Ладно, чудесно. Теперь можно возвращаться обратно. А вот и торговец. Добро пожаловать в темное царство, всадник. Спасибо, друг. Если ты меня преследуешь... <смех> Ничего подобного. Я собираюсь заставить демонов расстаться с их золотом, а ты с их душами. Разве мы не похожи? <смех> ну, в принципе, похожи. Я ищу ключ. Ну, конечно. Самаэль хранит множество чудесных вещичек в сокровищнице под черным камнем. Я хочу выторговать у него некоторые из них. Охерена, да? Но я боюсь, что не все ладно в Красном дворце. Самаэль никогда не позволил бы своим владениям уйти так далеко в небытие. А мы помним Самаэля из первой И части. Из того, что ты найдешь на троне Самаэля. И кого? Только сплетни проходят сквозь вихри. Они рассказывают о безумной крае Лилит, который еще пытается править. Лилит. Лилит пизда. это не удивляет? Торговля. Выбирай, что твоему сердцу. Так, покупаем все эти банки. А, вы не можете нести больше. Продавать я ничего не буду, мне нужен вульгрим. Найдите безумную королеву Грань Теней. Но местечко очень красивое. Так, ну Вульгрима здесь нет. Но тут есть такие же двери. Да. Пока что это самая такая красочная, эпическая локация. Все остальные какие-то грустные и скучные, если честно. А вот это прям, да. Черный камень. Хорошо, у меня несколько входов есть. Какой из них мне пойти? Какой из них мне пойти? Смотри-ка. Это что, блять, вход-выход? Да нет. Я могу здесь в теории спрыгнуть, но вряд ли допрыгну. Кстати, лабиринт Судьи Душ. Где-то написано. Значит, нам не сюда. Бедняга распидорасила. Просто по, -по, по всей этой округе. Мрачной. Ладно, я не знаю, с чем нам пока бегать. Давай будем бегать с рукой. Вряд ли нам эти ангельские порталы пригодятся. Здесь в аду, наверное, какие-то они свои будут. Либо нам их улучшат. Или мы найдем какое-либо улучшение для них. И где? Там этот тронный зал? Приятного аппетита. Спасибо за предупреждение. Ты можешь выйти, Лилит. Неплохо. Вау. Ох, Ты блядь. Ты меня за то, что я пряталась? Ты смерть. Рядом с тобой никто не может быть в безопасности. И даже твоя мать. Ты не моя. Мать! Разве не я сотворила вес солома, смешав прах ангела и демона? А остальные нефилимы не произошли от своего прародителя. Они были братьями всадником. Но когда всадники убили нефилимов, только ты испытал угрызение совести. Почему ты не бросил амулет в бездну? Как приказал совет. Зачем хранить их души, если не для того, чтобы однажды искупить свой грех. Мой грех! Порча зародилась в Авесоломе. Она расползлась из него, как чума. А ты, мамочка, должна помочь мне остановить ее. Где ключ демонов? Во владениях Самаэля. Но сейчас он ушел, а ключ пропал. О, не волнуйся, сынок. Раз можно Я же сказал. Штука, можно вернуться назад и время. С помощью этой штуки ты можешь попасть в прошлое, в крепость Замаэля до ее падения и найти ключ демонов. Я прошу только об одном. Когда ты попадешь к источнику душ, прислушайся к зову своего сердца и воскреси. Филим. Я сам разберусь, мамуль это задумала путник во времени получен достижение сквозь время бля ну она конечно она конечно офигенная просто просто офигенная блядь она невероятная блять. если у меня спросят кто моя топ вайфу блядь лилит из этой игры Ты невозможно. Возможно, забирай. Она очень классная Так, теперь я с помощью этой штуки могу перемещаться во время. Я же сказал, нам ее либо улучшат либо апгрейдит, либо мы что-то найдем. Лилит нам помогла. Отправляйся в, в крепость Самуэля. Ну, Самоэль это тот демон, которого держат в мире людей на цепи Разрушитель его держит там на цепи И война помог Самоэлю сбежать События первой части происходят параллельно второй Несмотря на то, что как бы вот говорят, что война такая вот хуевая Плохо. Я бы сказал, очень даже неплохо. Торговец Ульгрим может обменивать монету лодочника. Так это я знаю. Так я Ульгрима не видел 10 тысяч лет уже. И кто, блядь, такой? А ты долго будешь мои удары блокировать? Охуеть, ты прикалываешься, дядь? Ты кого падалью назвал? Как вам такое, суки? В смысле, еще один? Мне же, блядь, одного было мало, Да. Почему вас так много? Вас с вами трудно драться? Я да нет! Блять, вы что прикалываетесь? Почему такие имбалансные? А, а а так один потух А, двое потухли так я пришел оттуда а -а -а -а. ворон указывает мне на какую дверь идти значит мне сначала на направо нос чешется зараза Ну, они же уровнем не больше, чем я. Не, я, в принципе, с ними нормально сражаюсь. Но я не думал, что мне придется аж вот так вот э, использовать столько классов. Так, там что-то фиолетовое упало, видимо, интересное. Я думаю, нам тоже пригодится. А вот и мой ворон сидит. Ну, пошли. Охереть просто. А, я не долетел. А как можно долететь? Блять! Ёбаный шашлык! Спасибо, нахуй, демон. Ага. Ага. Не, я так не добегусь. Не доберусь. там вон снизу есть какой-то так я так тоже не достаю если там карта подземелья блять она мне нужна и не идет Так вот нахуй. Я не знаю, как я это сделал. Карта подземелья. Чудесно. Там снизу было что-то еще, нет? Да, был проходик, смотри. Или я отсюда пришел? Нет, я точно не отсюда пришел. Что это за место я точно не отсюда пришел так еще одна страничка хорошо я выбрался в главную залу Блять, ну да, да, да, да, да, да, да. Я насажу твою голову на копье. Я насажу твою голову на песос. Давай, лети отсюда. Сокрушитель членососов Подожди Погоди, я-то могу сюда вернуться Сейчас, в любом случае Недостаточно Блять, в смысле? Да, я не могу попасть, кстати. Да, я туда не могу попасть. Ладно, придется оставить эту затею. И ползти сюда. Конечно, царство вот это, в упадке это. Опа, смотри, в лабиринт суди душ. Да, но мне не сюда. Нам назад нужно выходить. Ладно, возможно, как-то там мы сможем открыть эту дверь. Пошли, значит, в эту сторону. Да, ну вон там есть проход на вторую половинку. Одни точно. Ага, так он закрыт. Как и здесь. Ладно, надо думать. Ну, лилит просто, блядь, мамка. Просто, блядь, мамочка. Такая соска, блядь. Просто разъебайло. Подожди, а там случайно рычага не было? Там-то проход открыт. Это... Я думаю, я сейчас все правильно делаю. Блядь, ну конечно. Куда же, блядь, без ебучих жуков, блядь. Спокойно, спокойно 31 комбо Насобирали? Насобирали Теперь сюда Теперь сюда Я думаю, я правильно иду О, блядь Типа все разваливается Я так понимаю Смотри-ка, там ключ нужен Да, конечно, Самаэль Запустил ты, блять, запустил Убил? Убил Ладно, эти жуки меня мало интересуют Посмотрим, что я могу посмотреть внизу. Но, заметили, как было сделано? Я прямо сейчас мог пропустить вот эту зеленую. Что здесь есть? Сундук. Сундук мы забираем. Вот как туда попасть и забрать? Ого. смотри-ка. Еще один секретный сундук. Вороне перчатки. Вороне сапоги. Вороне доспех. Вороне напечник. А -а -а, подождите. Так, очки умений. Больше не могу. Смотрим. Новые вещи выпали. Рони на плечники. Пиздец. Нифига себе, не бухся. 2 уровень нужен. Вопросов нет. Мортис. Ворони молот от Флетчера. Мортис. Мощь эдиды. Защита плюс. Давай улучшим. Урон холод Ну а подожди, сначала давай кокосы разберем новое. Здоровье за удар Вампиризм, поглощение ярости Крит урон, конечно, не такой большой Но вот вампиризм и поглощение ярости Это очень достойная вещь Хорошо, оставляем А теперь этот улучшим Так, здоровье за... Давай здоровье за крит Надеть. Улучшить. Здоровье закрыт. Улучшить. три урон. А -а. Улучшить. Так, ну доспехи ж я свои не могу принести в жертву легендарные которые вроде как не могу дальше давай крит урон а все максимальное улучшение так здесь что пока ничего есть медальончик вот такой кстати очень даже крутой. Ну, туда пойдем дальше. Сохраняемся. А, мы ж могли как-то, наверное, открыть. Видишь, не зря зашел в секретную комнату. Так, ну сюда нужен будет ключ. А ключ сначала нужно найти. Теперь блядь, столько бегать не этой, неадекватной. Пойдем Здесь-то проход открыт Возможно мы сейчас вон там в сундуке найдем ключ И будем возвращаться назад Я хочу 22 уровень Да, скорее всего здесь будет ключ Но мне нужно как-то уничтожить порчу Так, монетку собирай Прикольно, он еще и смеется так при уничтожении, смотри. Да. Ха -ха -ха -ха. Ага, а вот и оно. Бля, сейчас такой замес будет, просто колоссальный. Да. Ну, я готов. Это кто? Бля, очередной демон с факелком Мальстрим Там был Гульгрим, тут Мальстрим Бедняга Нет, тут Не, ну Обычный рядовой солдатик легиона Это такое Доспехи-то я поменяю Но вот косы менять такое себе удовольствие Эти косы прям что надо Они прям очень хороши собой А вон кстати андельские порталы баные шашлыки Сейчас мы распечатаем двоих Так, один уже потух. И второго сейчас за ним же отправим. Ну, наконец-то. Так, разделение душ. А как я туда попаду? Я-то думал, что-то немножко иное будет А не это От слова совсем И как мне с тобой сражаться? Ну, суки, идите сюда Больно череносос с факелом Ну ему очень много урона залетает Так, потушен я этот портал оставляю просто ой этот эти порталы я оставляю правильно вот так вот смотри и теперь возвращаюсь назад можно было как-то опустить сначала все это дело я в смысле других-то проходов нету А здесь сделаем вход, так? Но здесь... Бля, так здесь нету этой штуки. Ой, бля, и что мне делать? Страница книги мертвых зато есть. Что я сейчас сделал вообще? Наверное, что-то не так Я, кажется, допер Кажется, допер Смотри Тут мы вот этот проход делаем Ускоренный Правильно? Здесь оставляем свою статую Теперь идем сюда и делаем ускоренный выход. Так, тихо. Я же могу вот вместе с этим прыгнуть. Ага, я не долетаю. Как мне все это дело опустить? А, стоп! Я не тупой. Смотри. Стоп. Переключайся. Кажется, я понял, что делать. Мы сейчас возьмем просто второго персонажа и вторым персонажем побежим. И одним перекинем бомбочку второму. Я думаю, так можно сделать. Ну, куда ты? Залазь наверх. Вон он стоит. Не видно, что ли? Почему? Я же вижу смерть. релет пониже что ли бросать о вот теперь получилось все теперь сбрасываем обличие идем в портал Теперь можно и за ключом сходить. Чудно. Вот и ключители там. Теперь смотри. Мы идем назад. Там мы не выйдем. Нам только в эту сторону. Мы активируем сейчас портал, который слева. Вот этот. Какой уровень? Какой уровень я поднял? Какой уровень я поднял? Не, не, не 22. А, так у меня и косы, а тут и вороне перчатки. То есть тут полный, полный комплект собрал. Блядь, ну вы серьезно, хотите мне помешать? Сюда, блядь. Все, ну, я так просто не хотел с вами сражаться, а вы мне мозги вырите. О, хорошо. Двигаемся. Так, здесь будет наш выход. О, а, так это центральный зал. Я уже думал придется помучиться, но нет, видимо. Сохраняйся. Здесь спускаемся вниз. Потушен от петушен. Сундучок забирай. Шекели, шекели, шекели. Не можешь, ничего страшного, не неси. Разрешаю. Так, вот мы и внизу. Во-первых, там страница Книги Мертвых, которую я хочу забрать. А там портал. Так, хорошо, мне нужно теперь найти вход Ну, точнее, если это вход, нужно найти выход Из этого портала Где будет выход? Не подскажите, пожалуйста Но Выход, скорее всего, где-то тут Нет? Да, наверх Ага. Что-то, подожди-ка, замудрили, нихера себе. Я могу туда пройти. Ладно. Я так понимаю, это тронный зал. А вот это Самэль. О, -о, О, сюда. Да, это Самэль. Но он что-то совсем уже разваливается, бедолага Блин, нет, я не знаю, как мы будем сражаться У меня нет ничего Ни банок, ни шклянок Ну, что-нибудь придумаем А вот СМЛ Но он мне просто так ключ не отдаст Он меня сначала попросит чего-нибудь Теперь присылает только одного всадника. Даже в прошлое. Нет. Это частный визит. Все верно, все верно. На самом деле, никто не знает, что ты здесь. Не единая душа. А теперь отдай мне ключ. Пусть это будет наш маленький секрет. Нечестно Совершенная матрица дала трещину, а был самым из вас. Но если мы его победили Значит Ты нет Ты увидишь Что я достаточно силен самаэль. Ты преодолел много трудностей, прежде чем быть старше мной. Но иногда герой в конце погибает. Спроси у своего брата. Ты сам отдашкали учили мне забрать его силой? Саник, ты уже знаешь ответ. Забрать силой получается. Ой, вот это я проебал самолет. О, -о, о Не, это не серьезно, дружище. Ну-ка, сюда пиздуй. Давай, запускай свои блядские шарики. А что так много? Что такое устал блять немножко Ничто. я ж нажал на ешку ну давай посмотрим у кого яйца остальные А, ты решил так сражаться со мной Но ну, пошли Больно Ух ты, нихуя себе Надо по максимуму уклоняться Сейчас сначала с ним драться Вы прикалываетесь или что, блядь? Ну, иди сюда Ладно, я был не учтив я думал, смогу пройти вообще его без урона. Потому что он какой-то максимально легкий, блядь. Запускай свои шарики. В ебанские. А ты как-то подускорился немножко, дружочек. А если бы я бил его молоком, а сейчас я успел. Ничего не произошло Я просто успел уклонение сделать И что? Бля, вот он довольный, бля Рожа утиная Мне вот от этого вот, блядь, уклоняться нахуй. А вот это мне пизда. А, да ладно. Так, ладно. Короче, я сходил, купил баночки, и теперь мы попробуем с ним подраться. Теперь-то у меня есть баночки. А че он уже сразу туда убежал? Нечестно получается, Сам Элюшка, Ну-ка иди-ка сюда к папочке. Давай, давай, давай, давай, запускай свою шароёбину. Опа, опа, опа. Давай, давай, давай, иди ко мне. Пока он здесь, мне нужно яростно собирать. Помним, это мы уже все помним, все помним, все помним. в уклонения. ну давай ну давай блин ну игруля очень эпичная Было близко Да ты запарил меня, дедуля Сюда нахуй Ой-ой-ой Ой-ой-ой Как он его взрезал просто Мы еще не закончили, получено достижение Возможно у тебя это даже получится В любом случае, это будет интересное зрелище Новая компания Архидемон Велиар. Появились слухи, что, возможно, Третье Царство не было полностью уничтожено. Осадки человечества до сих пор еще живы. Узнайте правду и найдите забытое зло. Владыку демонов Белиала. Доступ к данному контенту возможно со О, у меня это все есть. Демонский ключ. Так, теперь мне нужно в портал. И вот сюда. В быстрое перемещение. Но ну, сейчас увидим что нам скажет ворон ключ у меня старейший ворон ты наконец-то сможешь войти в источник душ. но имей в виду, обратного пути не будет я готов я уже так далеко зашел старейший ворон что не поверну обратно Беги, всадник смерти темная сущность охраняет источник и семена порчи притаились внутри источник осквернен но теперь тебе будет противостоять небезымянное нечто. Порча выбрала себе защитника, который откликнется на ее призыв. Значит, я постараюсь покончить с этим здесь и сейчас. Помни все, чему ты научился, всадник. Порча — это конец всего сущего. Смерти. Получено достижение Владыка Черного Камня. Я хотел на паузу поставить. Можно на паузочку? Или уже пойдем до талого Давай посмотрим, что в источнике душ будет. Источник душ. Тебя не удивляла смерть, почему ты целый невредим? А все вокруг тебя сохнут и гниют от порчи. Не потому ли, что ты уже был отмечен грехом предательства? Как ты можешь победить то, Ой, это что поселилось в твоем сердце? Ты не сможешь остановить меня, не обрекая свою душу на вечные моржи. Значит так там и быть В смысле я не был готов драться с боссом финальным Больно он меня бьет Я ему вообще урона не наношу. Пиздец. А мне какая-то помощь будет? Пиздец. Ой, что я сделал? Я его никак не выиграю, не, я могу его выиграть, типа. Мне, Но мне для идти. этого нужен опять торговец. Не место для лошади. Пойдем к торговцу. Мне придется. Да ладно, идти. уже можно финал добить, да будет большая серия очень. А где торговец? Он же здесь был, куда он делся? Не понял сейчас. А, он здесь за углом. Ну давай, банки. А, так у него одна банка. Придется лететь куда-нибудь с другое место. Давай в Древо Смерти сначала подлетим. Но мне нужны торговцы. Что делать остается? Я так понимаю, это древо везде будет открыто? Да, оно везде открыто. Пошли к торговцам. Вот здесь есть торговец, я знаю. В вечном троне. Я, наверное, серию на две разделю и все. И будет хорошо. Я ж надеюсь, он мне не продаст здесь две банки. У него вообще их нету, блядь. нет в город мертвых мне возвращаться не надо можно пойти вот туда к ульгриму попробуем его найти сейчас не место для лошади не место для лошади мне придется идти одному можно не лошадь пожалуйста мне придется идти одному не место для лошади и место для лошади а вот и вульгрим могу предложить да, кстати. Новое, если у тебя есть деньги. ярость закрыть ярость за убийство ярость за казнь одержимые двойные косы ну в принципе можно Отличный выбор. спасибо Пока деньги не закончатся. Так, сохраняемся. Это раз. Второе мне у него нужны. Новые товары. Что, зелев нету, блять? Вы прикалываетесь? Так, что за коса Одержимые двойные косы. Если мы их улучшим. Так, крит урон магия это хорошо. Давай дальше. Ярость закрыт. Крит урон магия улучшить три урон магия улучшить три магия пойдем с ними так случайный артефакт а как его распечатать Ворона бы здесь конечно было бы идеально хорошо отправляемся в другое место куда еще банки можно пойти купить я не знаю сейчас пойдем в другой мир значит мне придется идти одному Вот это, по-моему, дв... э... здесь творцы. Древо творцов. И творцы, по-моему, очень даже рады мне всегда. Древо жизни. Древо жизни, древо жизни. Так, ну вот мы можем попасть в три камень, правильно? не место для лошади не место для лошади у кого все банки были у нее да она все еще на месте пожалуйста пускай у тебя будут баночки зая но только или выводит на свет талисманы у есть для тебя новые талисманы. не да. Все нормально. Можно отправляться. Я посею. На... Наш черный урожай. Погнали. Ну что, попробуем и весолома победить. Иначе зачем это все? Не знаю, что из этого выйдет. Ну, разговор с ним можно пропустить. Мне придется идти одному. Понятное дело, бля, надо было выпить эти, выпить до конца банку. Кстати, если я себе силу смерти, на... место для силу смерти до конца насобираю. собираю. Так, мне надо запомнить количество его ударов. Ой, подожди я дерусь на да. Ну давай так. Мне нужно больше ярости. Блять, это было близко. Стоп. Да нет, ну блять, почему так больно? Сбиение, младенца! Он же мог просто меня разрубить, почему он этого не сделал. Кстати, видите, у меня перчатки, у нас броня с ним одинаковая, но очень похожая. Как ярость использовать? Кто ослабел, блядь? Ты своей балдуриной, блядь, махаешь просто из стороны в сторону. Опа, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Сейчас я яростно собираю об него. А вот это уже о Какой, блядь! Слоу-моушен. блять, как же мы его ступидарим просто. О, он уменьшился, он уменьшился. Братишка, я сейчас тебя накажу, блядь. ой, -ой, -ой. Усти меня, сука. Блять, он меня чуть не убил. Мне придется идти одному. Недостаточно ярости. Мне нужно больше ярости. Я ему вообще урон сейчас не наношу. Потушен, блядь. Ой, красиво. Тома получается. Второй раз убьем своего брата. Смерть, ты пиздец, а почему ты за руку его не взял? Получен достижение Крестный отец, сафари в краю демонов, брат за брата. А вот и источник я душ. Я убил Ависолома, остановил порчу. И вот я стою перед источником душ. И понятия не имею, что мне делать дальше. Очень просто. Очень сложно. У меня неподходящее настроение для игры в отгадки Ворон. Можешь воспользоваться силой Источника и возродить мир людей. Или можешь воскресить нефилип. Но знай, что выбрав одних, ты навсегда поставишь крест на других. О -о -о. людей по вине войны по вине нашего Ой, брата пап, война я буду защищать его чтобы вернуть людей на землю придется чем-то пожертвовать стерзанной землей его брат война покончил с разрушителем. О, да. На тебя начнут охотиться. Наверняка Белый город, Совет, найдутся и другие. Ты собираешься воевать с ними в одиночку? Нет. Не в одиночку. Его братья летят. Да, это вот момент был из, из, из последней части. Всадников и он возродил их всех. И всадников... Всегда Будет четверо Я аж вздрогнул и заплакал Бля, как красиво Офигенно Блин, ребят, это было Не знаю, как вам Мне так понравилась эта история Это очень здорово Я думаю, мы как-нибудь пройдем первую и третью часть С удовольствием Мои дорогие, если вам